есть опять-таки, если говорить о горизонтах планирования есть разные горизонты планов есть перспективное это годовое и выше 5-10 лет это ответственность главного инженера главного механика то есть людей которые отличаются стратегическим планированием есть текущее планирование годовое месячный остановочный ремонт внутри года и есть соответственно я думаю что для многих такое понятный термин это расписание но вот именно процесс расписывания то есть определение графиков в расписании он на многих предприятиях полностью отсутствует да, то есть как бы есть план Ппр на год или на месяц а расстановка людей по рабочим местам по соответственно по бригадам она как-то выполняется мастерами непрозрачно. Кто-то занимается, но именно понять, сколько людей у вас выходит в смену, там бывает сложно. Есть, как минимум три уровня планирования перспективное, текущее и расписывание. Опять-таки, мы говорим о современных системах управления, да, то есть как бы часть этих подходов реализована и у вас просто неформальными какими-то способами.